приветствую вас друзья сегодня в видео я хочу переделать новогодний подсвечник у меня есть такой вот старый уже слегка потрепанный подсвечник выглядит он как-то скучновато и примявшие уже шишечки здесь и звездочки некоторые поломанные я хочу его переделать сделать его более праздничным выразительным красивым чтобы радовал глаз что мне для этого понадобится и что у меня есть? У меня есть искусственный снег, такой вот мелкий пластик, белый, полупрозрачный. У меня есть такие ягодки, рябины, блестки, беленькие, есть переливающие серебристые, есть совсем белые и перламутро-белые. Также у меня есть со старых поделок тоже такие вот и шарики разноцветные, орешки. Может, тоже их приклею к подсвечнику. Лак мне еще понадобится. И клей-пистолет, горячий клей-пистолет. У меня уже стеты. специальные специальные. Ну и в принципе у меня все есть и я могу переступать. А вам приятного просмотра и может что-то тоже себе возьмете на заметку. Может вы тоже захотите переделать свой старый подсвечник, сделать его более праздничным, новогодним, красивым. Итак, поехали! Вот я разобрала ягодки, теперь у меня получилось таких 5 веточек, и первым делом я их прицеплю в подсвечнику нашему, выберу какое-то место. Веточки я закрепила. Пока у меня разогрелся за это время клей, я хочу наши веточки немного клеем зафиксировать. И насыпать сюда снега. Шишечки наши зафиксировать. Смотрите, прохожусь с горячим клеем пистолетом, по нашему подсвечнику. Он немного укрепит его, чтобы подсвечник не был таким хитким. И насыпаюсь снег искусственный. Он пластиковый и немного подтаивает под горячим клеем пистолетом. Ну ничего, все, что мешает, лишнее мы уберем. Потом мы подклеили. Наши ягодки. Теперь они хорошо сидят. Подклеили немного шишечки. Теперь оно не будет распадаться. Здесь у нас печально совсем была звездочка. Мы ее украсили немного снегом. Сейчас еще пройдусь. было красивенько на снежиночку насыплю все теперь пусть это все остывает и можно заниматься уже с блестками. Пока такой вид имеет наш подсвечник. И сейчас продолжим украшать его дальше. Смотрите, друзья, у меня есть еще вот такие вот новогодние бусинки блестящие. Есть синие и фиолетовые, но я решила, что добавлю такие э, золотистые. Они а бледно золото. И кое-где... Добавлю блеска этими шариками. Синий, конечно, я очень люблю, но решила, что сюда все-таки лучше пойдут желтенькие блестящие бусинки. Таким образом я отрезаю. И на горячий клей пистолет я наклею бусы. Много их тоже не надо перенасыщать бусами. Смотрите, друзья, наш подсвечник уже немного преобразился, уже он смотрится веселее. Но это еще не все, у нас есть блесточки, и я сейчас буду украшать еще блестками. Блестки, которые у меня есть. Насыпаю небольшой листик бумажки, немного таких с розовинкой, и много таких. Этим я буду посыпать наши звезды. Я покрываю лаком. На шишки тоже накидаю блесточек. Смотрите, друзья, пока выглядит все вот так вот. Пусть оно подсохнет. Звезды наши блестят. Шишечки тоже. Пусть подсыхает, и лак он высохнет и станет прозрачным. Смотрите, друзья, в итоге какая красота получилась. Как красиво блесточки переливаются.